Кирилл, сегодня мы продолжаем играть в Аманду. Давайте продолжать. Так, в, преду... <coughs> в предыдущей игре у нас какие-то часики остались. Я вообще не знаю, какое время ставить. так подождите сейчас три часа ночи ровно давайте три часа ночи поставим три часа вот три часа так а я не помню Что там было? Тиктак тик-так, тик-так. Где у нас есть? И ч, что мне это знать? Давайте заново посмотрим. Oh, it's you. Whatever you do, don't... Oh, no! Ollie had an accident! <laughs> an accident is when something bad happens, but it's not anybody's fault. Accidents can happen in your house, at school... Dad, yeah, come in. That part of Willy looks fine. Hurry up! He's hurt! Holy That's right! Willie hurt his need. Who can help when you are hurting? Doctor. <laughs> Улли, фиксу! Амада, это действительно больно. Когда доктор будет? Доктор не здесь сейчас. Давайте посмотрим. Какие там стрелки? Мам, <говор> Король. Давайте ведем. Восемь, два, я просто знаю. Где? Так, это нам сюда надо поставить в телевизор. Так, дальше, что это такое? Ага, у нас пауза появилась. Hi, I'm a man. Яблочный. Mm, так, а что-нибудь у нас Нет, это все равно не появляется. Oh. ничего. Make... Так, все, нам появилось Дальше тут у нас есть список Красный, оранжевый, синий Белый, бежевый Картофель, сирень, желтый Что это такое? Что за говно? Давайте еще раз посмотрим Может что-то я упустил И я не могу. Тябой. Мм, да. Заведем нож. О, стоп. Oui? На паузу, да, говорить. И пропала, кстати. Может, нам нужно температуру поставить. 320. Подождите, папа. Подождите, это чё? А, то есть там что загорелось. Опа. Мясный... Мяс, мясный пирог. Картофель, гроби мясо. Сэр. А для чего сыр? сыр для чего? А, точно. Тут же у нас этот же. Да нет. Да нет. Да нет. Да нет. Дохлая мышка. Так, мясо мясо, грибы, а гриб, грибы у нас вот. Это духовка. Грибы и картофель. А где картошка? Нам найти картош. Так, это, это что такое? Нет, это пешка. Так. так. Так, а что это? где взять картошку картофель у меня есть ну допустим пусть это будет картофель а картофель и грибы выпекаете минимум а разогрейте духовку до 20 525 градусов в форме дибирогаз, mm -hmm. мясо, картофель. 15 минут. То есть нам нужно 4. Как? 50. 520. Ну вот, конечно. Что у меня нету картошки. пу пу пу пу пу пу Рука. О. Шуко. Ха. Подождите. Ха-ха-ха-ха. Фиолетовый. Нам нужен картофель. Это, это месяц. Сейчас пойдем посмотрим. найдем месяц. Может будет месяц, не месяц. Тоже не месяц. Месяц. Не месяц. Не месяц. Вот он месяц. Дальше нам его надо, наверное, вот сюда положить. Давайте О, картофель картофель теперь это можно запитать в твоем районе И давайте закончим на этот момент если за просмотр, совсем-всем пока